Привет, друзья. Меня зовут Владимир Соловьев. Сегодня у нас 1 июля. Мы сегодня снимаем клип танцевальный клип «Второй прорыв на головку». И вот кратко, что вас ждет. Хочу, чтобы вы досмотрели до конца. Как сделать сухой лед? Значит, что это у нас? Взорвался термос, Чем это? Ты Например, такая, да? Супер. И я насть. Насть, давай, давай, пробую, давай. Насть. Типа, засмущалась, Ой, нет, нет, нет, нет. Только что сняли. Ну, оделся. Закатал штанины. И буду участвовать сегодня в качестве актера. Место нашей съемки – центральная площадь города. Когда снимают кино, есть такая традиция – написать на тарелке, расписаться на тарелке и потом ее разбить. Ребят, ну Ура! И типа на счастье. Типа мы все такие. Били в удачу. Вот осколочки лежат. Анцующий! Клип. Анцуюсь. На память. Может, не а мне... я прям не решила, не Куда идут тучи? А? А вот этот... да, тогда долго. В этом видео я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как снимается клип. Вот, например, сейчас Роман, оператор, держит камеру на специальном штативе с электронным стабилизатором, который выравнивает картинку с уровнем горизонта. Идеально. А вот как проходит съемка и репетиция. Скажу, пам, пам, пам, да, мне кажется, лучше? хорошо. Мне кажется, даже сказать, раз, два, три. Музыка не нужна, да? Нет, музыка нет, будет, музыкой, но вам да, еще, да, чтобы. Свечить, да, да, да, помимо по музыки, Да, нет, вот да, подсказочка нужна будет. Так, давайте пробовать. Так, приготовились. Ну, значит, да. Ну, значит, надо отъезжать. Значит, надо отъезжать чуть медленнее, просто, мне кажется. Хорошо. Приготовились джентльмены я вам подскажу по акценту я вам скажу раз два и три и вы на раз два три даете букет букет букет камера идет приготовились камера идет. Раз, два, три. стоп слишком быстро ром слишком быстро что случилось то? дождик, дождик посмотрим Сейчас вроде да? Да Если что, я не Сейчас. Катя, сделай еще раз плей пожалуй. привет. Привет, тоже здесь. Поскольку я работаю дизайнером, я часто обращаю внимание на буквы. Хотя я хрифты не разрабатываю, но я вполне хорошо в них ориентируюсь. Вот Я никогда не могу пройти мимо каких-нибудь глупостей. Вот, например, смотрите. Джорджия. Реальчик. Курьерчик. Таймс жирненький. Сейчас, секундочку. Мы уверены, заслуживает нашего, что любая города поддержки семья. Смешное здесь то, что верстка выполнена всеми возможными стандартными шрифтами, но они между собой не сочетаются. А текст сверст с такими большими расстояниями между буквами, что они превращают строчки в столбики. Я же на самом деле иллюстратор еще. Вот тут футболки висят. Я нарисовал. Я не хвастаюсь, а констатирую это. Просто реальность. В цветах черноголовского логотипа. А это знак с сердечком черноголовки. И много футболочек с ним. Камера. А это Евграф, наш режиссер. Он наблюдает в специальный монитор то, что показывает камера, которую держит в руках Роман Оператор. Макс, это все ради тебя. Режиссер говорит про Максима. Снимаем мы сейчас вторые черноголовские танцы. Но Максим принимал участие и в первых, в команде Марины Абрамовой. В том прошлогоднем клипе у него роль была второстепенная, а в этом главное. Ощущай это, ощущай, дорогой. Фотограмма. Стоп. Да, отлично, отлично. Сразу дальше на букетике. Приготовились. камера. Спасибо, все. <сёк> спасибо. спасибо. Вот, на Это Рома, оператор. Только что Рома снял первый дубль, в котором я участвовал. И Максим, который сейчас Это самый важный, Самый важный дубль. И вот мы готовимся к следующему дублю. Я снимаю, пока мы репетируем. Дело в том, что мы репетировали танец в закрытом помещении, а сейчас на улице нам надо встать, чтобы было красиво и ровно на широкой большой площади. А, сейчас мы только закончили снимать вторую сцену, в которой я участвую И одна из самых больших сцен У нас предстоит еще впереди, третья сцена, в которой участвуют это вообще все Она будет, кстати, под памятником О, Очень много эмоций Мне особенно понравилось то, что когда, когда мы репетировали То, конечно, все такие легли на расслабоне особенно я конечно на расслабоне всегда танцевал а когда на частовик все записывается то сразу внутренний стержень появляется и очень хочется хорошо выглядеть в кадре прям сразу идеально все делаешь ну я по крайней мере ощущаю что я сделал все прекрасный превосходный конфетка а как там уж получится конечно, посмотрю потом только что взорвался термос чем это это азот или или лед кстати, очень приятно и холодно. Конечно, очень холодно. Азот. Давай, давай, снимаем, пока я все не прошу. Не прор... <смех> <смех> Ох, там как холодно. Там реально холодно. А теперь немножко доступные среды. Перед нами Черноголовский пандус И экспериментатор Максим с коляской Попробуем скатить коляску Внимание Пандус настолько широкий, что колесами просто не войти в эту колею Это просто нереально Доступная среда Как сделать сухой лед? Значит, что это у нас? Это у нас Инновационная тряпочка. Инновационная тряпочка. И Солнце, огнетушитель. Огнетушитель. Один аспирант. <связан> один кандидат. <связан> Итак, поехали. Давай. Давай Все. Все. Все. Все. Все. Вот он. Сухой Сухой лед. это делают сухорец для... Для... для эффектов в нашем клипе. <свят> Клип снимается не в том порядке, в котором будет смонтирован. Это зависит от того, кто сейчас присутствует, от того, какое освещение и какая погода. Кроме динамичной камеры, снимаем еще камеры со штатива, чтобы у нас были возможности для монтажа и возможности, чтобы скрыть какие-то дефекты. На штативе установлен телеобъектив, чтобы выхватывать портреты, а это Алексей заглянул. Только штат сняли. Это было тяжело. Ну, закончился свет, ушло солнце за облака. И съемка сегодняшнего закончена. Флехер рассказывает, что будет завтра. А это не включать А ты не слушаешь. А ты не слушаешь, что Было очень круто. Советую всем, всегда танцуйте. Не надо просто так заниматься спортом, надо танцевать, потому что это и красиво, и полезно. Что такое сказать? Ты танцуешь лучше всех. Это правда. Это сказал не я. А как же я? Вот вопрос меня еще не понял. Ну то есть в 9 все приходим, одеваемся, все, все, все, все, все. Десять попытаемся начать начинаем, все это хорошо, делать. Начинаем... Доброе утро. Сейчас уже 2 июня, воскресенье. Идет дождь, а я иду на досъемку клипа. Танцы мы сделали вчера. Сегодня мы будем всякие перебежечки, сценочки. В общем, всякое полезное и нарядное для кадра. А кадр-то изменился. Вокруг одни уже. А, а, что а, что а, а что пойдем посмотрим, Маня. А, а нету больше Азота, все. Это мы отдельно договоримся, ребята, это нужны эффект. Мы это сделали. Так, пропустите учёных, дайте учёных. А можно стоп? стоп, стоп, стоп, стоп. Смотрите О! сейчас, сейчас смотрите, садимся. Нормально. Птицы такие летят, смотрите, птицы в кадре шикарные тоже, испугались вас прийти, птицы Отлично получилось Алина, цвета А, красиво Ой, спасибо Ди, как он, я говорю, надо красить Да, кстати, найдите его. она зарядит Да? кстати Он маленький, он одного Так, ладно, значит, сейчас самое кафе. Нас надо... В этот день часто начинался крупный дождь, и нам приходилось много ждать. Ой, ты В общем, смотри, мы берем это два стало сейчас. То есть, вот эти два. Да, если хочешь, мы третьей можем с девчонками типа выдвинуть вообще, например, в локашке. Да. Не, не, он стоит, не пусть стоит мешает. Но он не лезет, когда? Не, -не, не знаю, да. Я Видишь? Так, слушай, а можем колонку вот эту убрать от кофейни? Можем Сейчас буду участвовать в съемках, избивать капли, чтобы они попали в кадр Где кадр? Вон там кадр А мне, нравится, когда снимают снимающих А я люблю рекурсии И постмодерн Ну наконец-то съемка почти закончена. Доснимаем последние сцены, которые на самом деле будут в начале клипа. Очень удачно, что идет дождь, потому что начальная сцены про грусть. Ну и, соответственно, дождик очень подходит к этому. Отлично получилось. А сейчас за мной ребята доснимают оставшиеся самые интересные кадры про начало, про всю завязку. Различные зумы, подводки. Перехода через линию, вся эта вот, все восьмерочки, вся эта кинематографическая штука, вся премудрость. Уважаем. Да пульнулись. Все, стой, замри, замри, замри, замри. Давай промерим здесь фокус. Там не и вначале ты стоишь, как бы, там, типа, такой, как бы, да, то есть, ну, у тебя должна быть какая-то одна эмоция, это, типа, mm -hmm. такое мужество, да, то есть, а второй ты можешь такой, как бы... Я yeah, говорю, что ты Вот надо, надо второй какой-то, чтобы ты, как бы, ей туда отправил, да. Uh -huh. Она... Давайте это сделаем сейчас. Друзья, здесь сюда. Yeah. Мы сделаем... Просто, сейчас, сейчас, сейчас, как Мы, э, вы как бы сейчас друг другу гуляете, как бы, этот не самый, типа типа эмоцию. Вы такой, как бы, вот, не ты такая, что-то ты должна ему ответить, не и ты ей что-то должен ответить, и она тебе что-то ответит. После чего ты такой уже делаешь вот это. Два раза. Да, то есть у вас пум-пум-пум-пум. Надо что-то перекинуть друг другу, типа того, что типа, давай, ну, какой-то здесь, типа, диалог между вами происходит одними, одними глазами. Это индийское кино начинается. Я абсолютно себе. Встал, типа, такой. Да? Ну, такая. да? Ну, типа, или там... Давай, Настя. давай, давай, давай. Типа, засмущалась, и нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ты должен быть, типа, нет, давай, нет, давай. Точно давай. Вот, а у тебя тогда, ты как раз вот от этого, да, ты снова возвращаешься в свою вот это вот... Вот в этой истории ты такая, типа, ну ладно, <смех> типа, ну давай. <смех> Поняла? <смех> да? Приготовились. Стоп, спасибо. Пока у нас перерыв, я расскажу о том, что скоро произойдет в моей жизни интересного. Наконец-то мы выпускаем игру, первую мою игру. вот так. А, называется Vampire's Gold. Это логическая головоломка. Что надо делать? У нас есть лабиринт. И надо собрать все монетки. Уважаемые родители, которые смотрят нас сейчас, так, так, мы будем снимать стене, ваших да. маленьких детей. А, мы Но постараемся вот сделать это как можно быстрее. Обещаем. 20, вот. 20, 20, Но мы мы делаем все от нас зависящее. И спасибо за понимание. Если вы будете хлопать, то вы поддержите этих танцующих. Спасибо. Это вот было ознакомительно. Вот, например, от них надо убежать. Я в том, что мой герой умеет ходить только верхний слева. Вправо. А вампиры, вот обратите внимание. Умеют ходить, по и ром, с каждым ром, шагом ром, он ром, меня спать. догоняет. Но этот уровень я вас вот смогу пройти. А, Денис и Лёша и... И, и, и... и, А вот головка посложнее. Так, что здесь? Как, ребят, а, заперечь, да. заперечь. Кстати, вампиры можно превратить да. в алмаз. Опа! Так, мне пора зайти в кадра, потом начинаем. Давайте Сейчас, еще. Так, я переместился. Надеюсь, вам понравится игра, если вы любите логические головоломки. Я думаю, к тому времени, как выйдет этот ролик, я уже опубликую эту игру и вы сможете ее скачать. И думаю, добавлю ссылку в описании внизу. Посмотрите, пожалуйста, под роликом. Буду рад, если вам понравится. Это готовится сцена со скейтами, гироскутерами, роллерами. Анастасия, Анастасия Михайловна, Анастасия. наш хореограф. Мы в последний момент ее уговорили встать в кадр. Анастасия Михайловна единственный человек, кто мог указывать режиссеру и графу Сорокину, что нужно делать. Клип, который мы сняли, появился благодаря усилию множества людей. Но только благодаря одному человеку он стал возможен в принципе. Дело в том, что Анастасия Михайловна поставила абсолютно все танцы. Она занималась с нами Ежедневно на протяжении двух недель. И если каждый из нас ходил на занятия раз в два 3 дня, то Анастасия Михайловна приходила проводить занятия каждый день, чтобы научить нас совершенно неподготовленных, мало танцующих людей новому танцу за очень короткий промежуток времени и думала хореографию и все наши движения, чтобы передать сюжет. Сумела воедино собрать композицию, чтобы было интересно выступать и опытным танцором, и абсолютным новичкам. Две недели! Всего две недели! Тут есть чем гордиться. Поэтому я был очень удивлен, когда обнаружил, что она в кадрах участвовать не будет. Понятно, что на такого опытного человека в клипе пришлось бы сделать акцент. И очень хорошо, что к съемкам последнего кадра мы догадались поставить ее на самокат. Надеюсь, что этот дубль войдет в финальный монтаж. Спасибо. Ну вот и все. Наконец-то мы все сняли. Это было два интересных дня. Съемочный процесс, завораживающая штука. Натанцевались. Осталось дождаться, когда все смонтируют. До скорых встреч! Вверх Вниз Вверх Вниз Вверх Вниз Спасибо! Отличный кадр получился на видео! Буду рад, если поставите лайк Или подпишитесь Или вот видос Посмотрите видео и подпишитесь.